Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать вот такой треугольный узор для платков, шалей и бактусов. Узор очень простой и формируется всего из двух рядов. Сначала свяжем основное полотно. Начиная снизу, пойдем на расширение. Потом провяжем обвязочный ряд, который выравнивает верхний край вязания. А в конце я покажу вам, как связать вот такую тесьму. Делаем начальную петлю и набираем цепочку из 8 воздушных петель. Четыре накида. И в первую петлю цепочки вяжем столбик с четырьмя накидами. То есть пять раз связываем по две петли. Одна воздушная. 4 накида, вяжем второй столбик с четырьмя накидами в ту же петлю основания. Воздушная, третий столбик с четырьмя накидами в ту же петлю. Воздушная. Четвертый столбик с четырьмя накидами. Воздушная. Пятый столбик с четырьмя накидами. воздушная и последний шестой столбик с четырьмя накидами. Первый ряд готов. В нем шесть столбиков с четырьмя накидами, а седьмой столбик заменяют петли подъема. Вот такой веер должен получиться. Разворачиваем вязание. Второй ряд. В данном узоре синим цветом на схеме обозначены столбики без накида. Одна воздушная петля подъема. Теперь вяжем столбик без накида над первым столбиком. Столбик без накида в промежуток между первым и вторым столбиками. Столбик без накида над вторым столбиком, между столбиками, над третьим, между столбиками, над четвертым, между столбиками. над пятым, между столбиками, над шестым, между столбиком и воздушными петлями, и последний столбик без накида в верхнюю воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Второй ряд целиком состоит из столбиков без накида. Разворачиваем вязание. Третий ряд. Набираем 6 воздушных петель подъема. Плюс одна в узор. Делаем 4 накида. И вяжем столбик вот сюда, в крайний столбик без накида предыдущего ряда. Воздушная. Второй столбик с четырьмя накидами в ту же петлю основания. Воздушная. Третий столбик. Воздушная. Четвертый столбик воздушная, пятый столбик. Воздушная, шестой столбик. В первом веере 6 столбиков плюс шесть воздушных петель подъема. Теперь находим серединку предыдущего веера из 7 столбиков. И в столбик без накида над четвертым столбиком вяжем столбик без накида. Так мы закрепляем левый край веера. Свяжем второй веер в крайний столбик без накида предыдущего ряда. Первый столбик с четырьмя накидами. получается, что правый край веера уже закреплен. Воздушная второй столбик с четырьмя накидами в ту же петлю Воздушная третий столбик. воздушная четвертый столбик воздушная пятый столбик воздушная Шестой столбик. Воздушная. И последний седьмой столбик. В тех веерочках, где не вяжутся петли подъема, мы всегда вяжем по 7 столбиков. Итак, второй веер этого ряда готов. Одна петля подъема, разворачиваем вязание. Четвертый обвязочный ряд. Здесь вяжем столбики без накида над столбиками и между ними. На переходе между веерочками в столбик без накида мы также вяжем столбик без накида. И дальше с первого столбика обвязываем следующий веер столбиками без накида. В конце ряда вяжем между столбиком и воздушными петлями подъема и в шестую воздушную петлю. Разворачиваем вязание и давайте кратко покажу следующий ряд. Набираем 6 воздушных петель подъема плюс одну в узор. В крайний столбик без накида вяжем веер из 6 столбиков с 4 накидами, а между ними по одной воздушной петле. Когда веер полностью связан, закрепляем его левый край столбиком без накида над серединой веера предыдущего ряда, то есть над четвертым столбиком. Следующий веер вяжем вот сюда, в столбик без накида между веерочками. Первый столбик. воздушная и еще 6 штук. Семь столбиков связаны. Закрепляем их над серединой веера предыдущего ряда столбиком без накида. И осталось связать последний третий веер в крайний столбик без накида предыдущего ряда. Первый столбик, воздушная и еще 6 штук. Когда все готово, одна воздушная петля подъема, разворачиваем вязание и вяжем обвязочный ряд. Столбики без накида в каждый столбик и между ними. И не забываем про столбик без накида между веерочками. Над ним тоже вяжется столбик без накида. И обвязываем до конца ряда. Так, чередуя всего два ряда, вяжем платок нужного размера. Я связала вот такой небольшой фрагмент из восьми рядов веерочков. Как видите, рисунок очень простой, но интересный. Кстати, для вязания прямого такого же узора у меня уже есть мастер-класс на канале. Сейчас вы видите ссылку на него в правом верхнем углу. И я обязательно оставлю эту ссылку в описании к ролику. Ну а сейчас я покажу, как связать обвязочный ряд, если вы хотите, чтобы верх платка был ровным. Итак, начнем с угла, из которого выходит нить. Набираем 13 воздушных петель. Теперь будем вязать столбики с одним накидом с общим верхом. Отсчитываем до шестой петли и в нее вяжем первый столбик с накидом. Связываем вместе только две петли. Накид, пятую петлю пропускаем, а в четвертую вяжем второй столбик с накидом. тоже не до конца. Накид, третью петлю пропускаем, а во вторую вяжем третий столбик с накидом, не довязываем его. Накид, первую петлю пропускаем, а в уголок, то есть в первый столбик без накида, вяжем столбик с накидом. Накид. И дальше также одну петлю пропускаем, а в следующую вяжем столбик. Пропускаем столбик. Столбики с одним накидом расположены строго над столбиками с тремя накидами. На крючке у нас 7 петель. Связываем их вместе. Шесть воздушных. Фиксируем их столбиком без накида над четвертым столбиком веера. Вот такой уголочек сформировался. Теперь 6 воздушных и свяжем 6 столбиков с одним накидом с общим верхом над столбиками веерочков, над тремя этого и над тремя следующего. Первый. Второй, третий, четвертый, пятый. Шестой. Связываем вместе все семь петель на крючке. Шесть воздушных. Столбик без накида над четвертым столбиком. Такие элементы вяжем до конца ряда. Когда связан элемент между последним и предпоследним веерочками, заканчиваем узор так. Набираем 6 воздушных. И вяжем 3 столбика с одним накидом с общим верхом над тремя оставшимися столбиками. Связываем вместе 4 петли на крючке. Половинка элемента есть. Довяжем вторую. Для этого набираем 4 воздушных петли. И закрепляем их над первым столбиком веера соединительной петлей. Таким образом мы опустились вниз. Отсюда свяжем 13 воздушных петель для формирования уголка. Разворачиваем вязание, отсчитываем 5 петель и в шестую вяжем первый столбик с накидом, мы его не довязываем. Через одну петлю второй столбик и еще через одну петлю третий столбик. Связываем вместе 4 петли и соединяем две половинки нашего элемента. Крючок вводим вместо сбора предыдущих трех столбиков. Все, этот уголок тоже сформировался. Наш обвязочный ряд готов. Приступаем к тесьме. Вот отсюда выходит основная ниточка. Но ее я использовать не буду. А для наглядности возьму нить контрастного цвета. Вязать будем с боков нашего платка. Закрепляем нить вот сюда, над последним столбиком крайнего веера. Набираем 6 воздушных петель подъема. Закрепляем эту цепочку соединительной петлей в уголочке. То есть правый край веера фиксирован. Теперь одна воздушная и вяжем столбик с четырьмя накидами в ту же петлю, из которой выходят воздушные. Воздушная второй столбик. Воздушная. Третий столбик. Воздушная. Всего таких столбиков нужно связать 8 штук. Итак, у меня готово 8 столбиков и петли подъема, заменяющие 9 столбик. В основание веера вяжем столбик без накида, то есть закрепляем левый край веера. Теперь в основание следующего веера свяжем второй зеленый веер. Вяжем 9 столбиков с 4 накидами, а между ними по одной воздушной петле. Второй веер готов. Закрепляем его в основании золотистого веера столбиком без накида. Вот такие веерочки вяжем по всему боку шали, до первого веера, с которого мы начинали вязание. Когда мы дошли до низа платка, нужно связать большой веерочек. Он будет состоять не из 9 а из 13 столбиков с четырьмя накидами, а между ними по одной воздушной петле. Вязать будем в основании первого веера. Первый столбик воздушная, и так еще 12 штук. Все тринадцать столбиков связаны. Хвостик позже спрячем в вязании. Крепим наш большой веер в основании следующего золотистого веера по другой стороне платка. Теперь такие же веерочки из 9 столбиков с 4 накидами вяжем по второй стороне. Когда последний веер с другой стороны готов, закрепляем его в уголочек. И последний штрих. Украсим наши веерочки пико. Над каждым столбиком свяжем пико из трех воздушных. Соединительной петелькой возвращаемся к столбику. Набираем 3 воздушных. Замыкаем третью и первую соединительной петлей. Это первый пико. Между столбиками вяжем соединительную, соединительную над столбиком и над ним пико. Между столбиками соединительную, соединительную над столбиком, пико. Так обвязываем весь веерочек. Над большим веером мы свяжем соответственно не 9, а 13 пико по количеству столбиков. Ссылку на полную схему вязания я оставлю в описании к ролику. Спасибо, что смотрели! Если вам понравилось видео, ставьте лайки.